Всем привет! Итак, сегодня мы начнем разбирать вот такой небольшой движок для создания игр. Вот, 2D игр. У меня и раньше были планы пройтись по этим движкам, но руки не доходили. Тем более, что некоторые движки надо основательно поколупать, чтобы... Можно было что-то простенькое сделать, вот, чтобы разобраться с этим движком. И вот мне попался на глаза вот такой вот продукт. Называется Default. Вот. вот. И, и, и с помощью него можно создавать какие-то игры и даже на телепхоны вот я его запускал этот движок только запускал э, под маком вот он запустился все работает вот э, ну сейчас это под Linux. то есть под маком проверено под линуксом тоже запустил работает но еще ничего не делал вот здесь ну как мы видим легкая там э, загрузка так сказать э, у нас этот движок способен создавать под Android, Mac, OS, Linux, Windows, HTML5, это без разницы, да, и iOS. Какие-то 2D игры. Основа здесь что у нас? Язык используется Lua, который как бы тоже неплохо было бы знать. Я его не знаю, ну, не сталкивался еще, но хотелось бы. Так, так, так, так, а, ну и написано, что хотите там быстро создавать игры, вот, мол, дефолт как раз для этого и сделан, для быстрого создания игр. Вот, вот, вот, вот, ну это заглавная страничка, а, я скачал его, этот продукт тут где-то, где-то было, я думаю найдете где-то, а, короче, ладно, а, вот, вот, вот, вот вот наверное да так вот давайте попробуем создать тут есть у них туториалы то есть документация примеры как создать вот и и и вот есть игры ну я вижу вот вот эту будем будем по вот этому туториалу создавать здесь как раз и написано то есть э, в этом руководстве э, начинаемся, в этом пустой проект э, вот собираем там который там что-то будет анимировать э, э, столкновение физика какая-то здесь есть э, для начинающих здесь и время создания долгое вот есть э, короткое, да там шорт, но я решил все таки с этого э, примера создать Но здесь мы еще видим Здесь мы еще видим э, Ну, различные вот примеры Да, там, что-то там Какая-то анимация красивая Здесь вот автомобиль, я так понимаю Едет, наверное, физика Здесь 2D Ну, вообще это для 2D, но но, но... Ну, давайте, короче, начнем Так, и тогда и, и тогда, и тогда Итак, я запускаю этот Траннер. Да? Первое руководство вот. и вот у нас такое руководство длинная колбаса из, из, из руководства вот но ну, я думаю я вот это вот сейчас вынесу на второй монитор а буду туда подглядывать и э, шаг за шагом по этому руководству буду создавать э, вот эту первую игру так у нас тут шагов вот 9 шагов ну я думаю мы не на каждый шаг это будет видео вот. Вот. Это ж, надеюсь, вот здесь. Ну да. Да-да-да. Вот. Не, не... У нас, я думаю, будет поменьше видосов. Вот. Ну а чтобы было поменьше видосов, надо меньше разговаривать и а больше делать. Итак, давайте запустим этот движок. Так, вот он. Я его скачал сюда. Это как zip-архив. Вот установил. И все. Установки здесь не надо. И давайте его запустим. Так запускается и сейчас приступим а, ну здесь старт гейм Что тут а, можно нажать нажмем и чё оно тут внутри запустится интересно Ага, смотрите действительно вверх вправо пробел он даже даже работает пробел html5 я так понимаю Оно ген... можно сгенерить в html5 ну должна получиться вот такая вот игра ай блин помер ладно это фокус переключился на дефолт вот сейчас на втором мониторе это это это это он запускается вот так давай прыгай прыгай прыгай но тут только пробел работает я смотрю может быть что-то еще но в процессе создания игры я думаю мы узнаем но в принципе для начала вполне неплохо да а может быть у нас и получится да, создать игру за час или за пол не за полчаса, вряд ли, а вот за час, может быть, э, получится. Ну, это вряд ли, да, это используя э, этот руководство за час. Вот, а с нуля, конечно, вряд ли. Так, так, так, где у меня этот дефолт? Сейчас. Итак, руководство вынесено на второй монитор. Э, вот, и вот, собственно говоря... Это и ИДЕшка. Ну, руководство, и говорят: Говорят, говорят, нажмите. Нажмите, нажмите, что тут нажать. Новый проект. Ну, выбираем новый проект. И создаем его Desktop Games. Вы попробуйте у себя Mobile Games. Может быть, уже для Android да, что-то оно даже соберется. Не знаю. Вот, я не пробовал. О, тут фронт туториал есть. Тут всего лишь три. И из примеров. Есть еще пример. Это очень хорошо. Как в QT мне нравится, есть готовые уже примерщики можно разбирать. Но мы, соберем, мы сделаем все по руководству. Итак, create new project. Вот здесь можно путь выбрать внизу. Так, как мы назовем игру? Вот, ну, по умолчанию, пусть. Так и будет, десктоп Game. Так, Create New Project. И, ух ты, и идет какая-то загрузка. Ага, я так понимаю, просто подгружаются. Может быть с интернета, а может быть и нет. Стартовых каких-то настроек. Так, вот он на этом мониторчике. И вот наш, у нас такая структура. Структура всего этого, да. Вот наша игра есть. И здесь есть какие-то ресурсы. Uh, какие-то вот main main вот это main скрипт я так понимаю это главный скрипт так попробуем увеличить так не увеличивается через контроль контроль плюс контроль shift плюс не хочет зараза ладно сейчас ну контроль плюс нажимаю она не увеличивает не хочет увеличивать <клёдый> Ладно, давайте увеличим. Ой, блин. Итак, что нам говорит руководство? Ну, нам говорит руководство, в первую очередь, собрать этот проект. Ну, Ctrl B. Нажимаю, собираю. Где-то... А, вот, вот, вот прошла сборка, и вот запустилась вроде бы наша игра. Но здесь ничего такого нет. Нет. Так, теперь давайте приступим к созданию игры. Итак, что нам надо сделать? Нам надо, нам надо, нам надо два раза кликнуть на Main Collection. Вот. Выбираем Main Collection. Ну, два раза кликнули. Что мы получили? Ага, здесь у нас, я так понимаю, вот координаты. 0, 0 вот здесь. И пошло на увеличение, да, вправо и влево. Получается 1200 с чем-то на, на 700 чем-то вот, так, это, я так понимаю, основная сцена нашей игры. Ну, я так понимаю. Так, дальше. Выберите лого. Лого, вот, вы выбрали лого. Так, вот его позиция 640, это отлично. Так, и говорят нам удалить. Правой кнопкой, где правой кнопкой, вот она, да? Правой кнопкой и удалить. Удалили. Удалили, говорят, сохраните, сохранили. Что дальше? Это же не игра, е-мое. Так, создайте землю. Шаг второй, создать землю. Так, ну и в руководстве, в шаге 2, там есть ссылка на пакет ресурсов. Я его сейчас закачаю. И сейчас я его скопирую. Скопирую, скопирую, скопирую. Так, давайте я создам новое... <клес> Окно терминала, так, и где-то оно в куда-то мне закинуло, так, это квитанции, удаляем, так, где-то раннер был, раннер, вот он раннер, это то, что я закачал, это какие-то ресурсы для этой игры, понятное дело, чтобы самому не рисовать, так, вот Desktop Games, и вот здесь куда-то их надо скопировать, а, вот, ну, ну, ну, ну, ну, давайте, я, наверное, посмотрим, чтобы оно не пересекалось. Давайте, давайте, давайте, я тут создам папочку. Вот и сюда это все доброскопирую, вот так вот. Ой, даже JSON какой-то есть так скопировали и следующим образом нам надо добавить землю я так понимаю здесь так что у нас джейсоне какие-то параметры героя да. Как... ладно это нам пока не надо так и переходим к следующему этапу нам нужно добавить наши картиночки то есть землю а, так каким образом это сделать так, ну тут написано, надо перетянуть э, в наш проект а, эти картинки. Но дело в том, что вот здесь она уже автоматически добавилась. И вот нам нужны вот эти вот эти две картинки. Ground 0 и ground 2. Ну, 0.1 и ground 0.2. Вот это земля. Я смотрю, PNG-шка это земля. Вроде бы. Так, а дальше. Создать новый э, Atlas файл. Uh -huh. Так, нам нужно. Файл New и здесь вы, выбрать атлас. Выбираем и э, надо его назвать Level. Level. Расширение здесь вот автоматом подставил Level Atlas. Так и расположение, где мы его положим. Давайте мы его положим прямо в корне. Вот здесь <coughs> в Main, потому что Main атлас есть. Значит, и уровни у нас будут там. Нажимаем ОК. Есть, сделали. Следующее. Нам нужно добавить картинки. Значит, нам нужно, вот говорят, на мейне. Так, на мейне. Так, не, не на мейне. Надо вот на этом новом нашем атлас файле добавить картинки. От D.I.M.Gadgets. Так. И здесь выбрать, блин, картинок здесь много. Так, здесь выбрать, где-то где было ground. А, вот, ground один. контроль зажал, вы выделили два файла. Хорошо, вот мы их добавили. Так, что нам надо сделать дальше? Файлы добавили. Хорошо, теперь, теперь нужно создать коллекцию. Вот так вот. Коллекцию для вот этой вот... Для вот этой вот. Так, подождите. Ну, а что они во внешнем? так открываются? Тут я не вижу. Так, я зажимаю среднюю кнопку мышки. Вот, и могу перетягивать. Давайте. А, вот добавилось, уменьшилось. Вот два файлика добавилось. Вот почему-то вот так вот. Ну, да ладно. Следующим образом. Надо, нам надо создать коллекцию. Ну, вот. Так называется, да? Здесь вот main collection. Нам надо добавить, создать файлик. Выбираем collection и называем его ground. Ну, земля или поверхность, как там переводится. Расширение здесь есть, collection. Нажимаем OK. И теперь, теперь надо в эту коллекцию добавить 7 game object. Так написано. Ну, давайте, правой кнопкой. ADD. А, а, вот, а, да, game object, а, game object файл и dd collection файл. Написано, нам надо 7, 7, 7, 7 game object. Окей, okay, добавляем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь файликов добавили. Есть. Что мы здесь видим? Мы здесь видим какие-то э, координаты, я так понимаю, начально, а что z есть. z это, наверное, будет отдалено, либо приближено, наверное. Вот, дальше есть у нас э, ну, увеличение там и повороты. Вот, что нужно сделать дальше? Ну, дальше надо э, попереименовывать все эти объекты в ground 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и, и 6, да? Сейчас я это сделаю и продолжим. Ну, попереименно написано, вот поменять вот эти вот ID. -шки. Вот я выбираю а, вот этот ресурс, и вот здесь есть ID, Go1 0 Go 1, и так далее. Теперь это все надо добро попеременовывать в Ground 0, Ground 1 и так далее. Так, сделал. Идем дальше. Переименовали. Следующее: надо в каждый вот этот объект, в каждый вот этот объект добавить а, спрайт. Окей, okay. Ладно, правой кнопкой и напи... Ага, вот добавить компонент Написано ADD компонент И, и, и, спрайт Ну, я так понимаю а, Ну, спрайты, что это обычно такое да, Это что-то рисуется а, вот. А, но здесь, как мы видим Есть еще звук Мод... а, Звук, звук, звук Еще что-то, камера даже Ну, с этим, я думаю, вы сможете сами поиграться Сейчас мы следуем руководству Добавляем спрайт есть. Я так понимаю, это надо сделать для каждого. Давайте я сразу сделаю для каждого. Ну, или давайте сейчас для одного, а потом я это все продублирую. Итак, говорится, добавьте спрайт. Добавил. И теперь нужно выбрать картиночку. Вот я выбираю наш спрайт. О, Default Animation. А, вот картинку можно выбрать. Вот я клацаю картинку. ну и где мои картинки а, ладно сейчас я тут продолжим сейчас продолжим так нашел нам нужно для каждого спрайта добавить те картинки которые мы только что добавили мы создали levels атлас вот и добавили эту землю да, ground 1 и ground 2 вот, теперь вот здесь э, умолч... э, анимация по умолчанию. Нам нужно, не, вот сначала image в свойствах, нужно указать, где и какие картинки использовать. Сейчас мы выбираем наш Level Atlas. То есть это то, что мы создали вот только что. Нажимаем OK И вот здесь есть Default Animation. Default Animation говорят, выберите Ground 01. Вот, выбрал. Черная, Чё черная. Ладно, пусть будет. Э, так. Ну, наверное, все, да? Вот. И, и, и, и говорят, да, это, это все добро, продублировать для каждого, для каждого объекта. То есть я сейчас это сделаю, продублирую для каждого объекта. То есть для ground 1, 2, 3, 4 выберу точно так же. Написано, выберите ground 0, 1. Сейчас я это сделаю. Так, создал для каждого. То есть сейчас у них расположение один друг над другом, да, в одном месте. Ну, это м -м, потом раскидаем. Там я пролистал чуть-чуть низ, там сейчас позиции им надо выставить. Что нужно сделать дальше? Нужно установить скейл. Скейл в 0.6. Так, 0.6. Для каждого по x и по y. Вот так вот. вот. Для каждого не спрайта, а вот этого нашего объекта. Вот, вот здесь. Так, она выставила. Да, выставила. Сейчас для каждого сделаем. Следующим этапом надо будет раскидать, ну, разместить это на нашей сцене. Вот, все эти объекты. И размещать, то есть мы здесь будем менять координаты x. Вот, так как это земля, то есть у нас что получается? Мы сейчас... А из этих, всех этих объектов составляем такую длинную длинную да? а, длинную длинную линию так а чё зажимаю среднюю клавишу она ниху... а вот двигается вот вот и сейчас это нужно выстроить да у нас получается 7 объектов и вот длина как бы нашего мира будет 7 то есть я так понимаю Труда не составляет, добавить 12-20 этих объектов. Вот. Но для чего? Я так понимаю, 7 вполне хватает. И, и, и. теперь давайте раскидаем координаты. На что нам нужно делать? Ну, советуют <coughs> следующее. Поустанавливать вот здесь координаты для объекта Вот позиция x0, y0. Для следующего спрайта, где он у нас? Давайте вот выберем. А координата будет 228 вот ну так как мы уменьшили scale, то есть я так понимаю это просто а теперь ширина у нас есть какая-то мы ее делим на 2 и вот так вот увеличиваем эти координаты для того чтобы они друг за другом шли 228 дальше для третьего объекта там прямо в документации и расписаны вот эти вот координаты 456 Следующий объект 684, 684, так, теперь 912 вот здесь будет, дальше 1140 для предпоследнего, 1140 и для последнего 1368, 1368, так, а ну давайте попробуем на 45 его повернуть. Как-то не так Может быть по Y 45 И по Y что-то не то Какой-то неправильный поворот А по Z 45 О, по Z он поворачивает Ага, я понял Ну, как бы не особо Ну да ладно, давайте с попробуем по Z2 Ничего не произошло Ну да ладно, с этим я думаю Вы сами э, очень хорошо поэкспериментировать. Итак, продолжаем. Что нам надо сделать дальше? То есть мы создали это все добро. Вот наша земля. Так. Так. И теперь, э, теперь. Теперь, теперь, теперь, теперь. Идем дальше. Так, нам надо добавить теперь это в основную сцену. Как это сделать? Э, говорят, говорят. Два раза кликните на Main Collection. Кликнул. Дальше, дальше нам нужно добавить collection from file. Вот у нас есть collection и добавляем, добавляем add collection file. Collection file, вот мы создали ground. Ага, вот есть, сделали. Так, потом говорят, убедитесь, что здесь координаты все нормальные. То есть 0,00. здесь все, все так, как мы задумывали. Ну, вроде все так и задумывали. И теперь... А, запустить надо игру. Ну, это можно... Ух ты, html 5 Build. HTML5. build. Ну, давайте соберем... Ага, она собралась и запустить... О, вот, смотрите, внизу вот эта вот земля. Угу. Так, а уменьшать можно? Можно. Ага, все, оно масштабируется. Есть. Вот у нас внизу... Вот сцена наша и вот внизу уже вот эта вот земля, да, набор спрайтов. Это хорошо, давайте попробуем вот это вот build HTML5. Я так понимаю, но в HTML5 сейчас это все соберет. И что? И где-то должно запустить или как? Ну, я нажал build.HTML5, ничего не происходит. Ладно. Так. Так, так, так. И вот мы получили первую нашу. То есть мы окончили. А не, вон у меня сейчас FireFox запускается. Сейчас он запустится, я вам покажу. Вот запустился браузер, вот он. Так, запустился браузер и, блин, где он? Вот он. И вот что получилось. Можно Full Screen, ну вот html 5 сгенеренная. Я так понимаю, ну, в туториалах я нажал Start Game и играл непосредственно в браузере. Я так понимаю, можно спокойно писать игры, не обязательно их а, десктопные, а вот вот так вот он будет генериться HTML5 и непосредственно в окне браузера можно будет играть. Ну да ладно, да ладно, да ладно. Так, э, и чего мы, чему мы научились? Ну, научились создавать коллекции. Коллекции, как я понял, это просто вот набор, набор, набор каких-то ресурсов, вот Так, так, игровой объект, а игровой объект, вот мы добавляем, он у нас может содержать любой набор тоже объектов То есть можно лепить, создавать объекты, я так понимаю, игровые, из вот, вот таких вот ресурсов, как звук, спрайты, какие-то модели метки там какая-то фабрика непонятно, что это, камера и все такое. И каждый объект имеет свою позицию в нашем мире. Координаты, поворот, увеличение, вот, ну, масштабируемость его. Вот, соответственно, коллекции мы создаем ресурсы, привязываем их, как-то называем и потом используем в нашей игре. Так, давайте main script. Ну, main script пока-пока он нам не нужен. Вот, вот, вот, вот. Итак, мы создали коллекции, мы разместили 7 спрайтов, вот, и, и собрали, и уже получили какой-то игровой мир. Вот, ну, вроде сложного ничего нету. Поэтому на сегодня все. Вы перед просмотром следующего видео попробуйте что-нибудь что добавить, да, может быть, заменить свою землю. Вот не такую, а найти спрайта и другую какую-то поставить, либо, либо, либо какие-то ямки там подобавлять. Ну такое, что-нибудь проявить какую-то творчество, творчество какое-то. Вот. А на сегодня все. В следующем видео мы продолжим разбирать этот пример. Поэтому всем спасибо за внимание. Не спешим смотреть следующее видео, пытаемся здесь сами что-нибудь нарыть наколупать, развернуть что-то, там может быть звук добавить, может быть еще что-то, ну все такое. Поэтому всем спасибо за внимание, всем пока.